Потому что у нас работа будет, у них немає. У нас пенсии будут, у них немає. У нас пеклувание под, детей, под людей, під пенсионеров, під детей будет, у них немає. У нас дети підуть до школы, до детских садков, у них вони будут сидеть в подвалах, потому что они ничего не умеют делать. И так, и именно так мы выиграем эту войну. в бомбоубежище идут, бегут он с пакетами, потому, что другого выхода нема. В квартире оставаться, но ну, небезопасно. Ну, пацаны работают, разминируют, ну, знаешь оно, угу. раз на раз не приходится, везде снег. Это сейчас вот подтаяло, вот лишь поверьё. Ok, ça va tomber, là. Ça, ça Стоит. А нет, нет у моей соседа, нет, я они лежат, как солдатики, и без головы. Я только увидела эту дырку, которая у нас, у нас на все лицо открылась, и дышать она не могла. спасти Олечку, а мою дочь. Мы врачи пытались спасти. Делали и там много. Операция была очень сложная. Там и почки, и селедонка, легкая. Но сознание даже не пришло. Кровь она очень потеряла. Но она приехала и сдать кровь. Она уже ничего. Брави, друзья, вот София чудом осталась жива, я не знаю, как это. Она была с ними в колясочке. Колясочку всю разорвана на кусочки, она плачет. И ручка телепается. И это пальчики все висят. Остановки, как шарахнул. Одно хочу сказать, надо молиться только Богу. Только молиться. И вот это все наше спасение. За наши грехи мы вот это получаем. Потому что мы откоснулись от Бога, повернулись задом до Бога. И поэтому мы это. И я так понимаю. А как? кто Другой как понимает? Я не знаю. Thank you. чтобы снять и показать всему миру, что здесь творится. Потому что там никто не знает и не верит, что у нас такое творится. Покажем, покажем. Именно она, мы поймите, те, кто приезжает и кого мы приводим, они показывают все. Мы покажем. Понимаете? Это специально. Конечно. Сколько времени вы живете здесь? 7 месяцев. Не Сегодня гради пошли, он всех зателеполает. Это те, вот, которые с лета, они же тут же и находятся, семьи. И теперь же уже и не выедешь. Поуезжали, поприезжали опять. А куда? Эти маленькие дети все лето солнце не видят. Потому что солнца нет. Это что, вот дети да. сидят, да, это что, да, да. террористы? Вот вы это за страна, которая своих же, своих убивает. Детей, стариков и прочих. И что так, это за страна? И какой ты президент, когда ты делишь детей? Дети все одинаковые. Причем дети? А дети не виноваты, виноваты ни в чем. А он говорит, а наши виноваты. дети будут, будут учиться, а ваши да пусть по подвалам красиво. сидят. Если бы это пришел враг откуда-то сюда, а то брат на брата пошел. Семьи поразделялись. Бандежки войну убили, такую по устроили, такие и Дети да гибнут. Да, Маруша, ты Попробуйте теперь поради. это все. Али. Бабушка, задыхай. Каждую ночь. Ей надо больницу, она в больницу попасть не может. А то у вас так целый этот самый мир за вас стал, ну, когда у вас да. убили ну, двадцать человек, ну, да. а когда у вас тысячи гибнут, никто ничего не говорит. Да. В подвале да. не выйдешь, сватили он тут убийцу. Они ту раза за людей нас считают. Проживаю здесь уже 44 года. 16 августа к нам зашли украинские войска. Они здесь себя вели очень отвратительно. Мы жили 36 дней в подвале, без воды, без света. В бочках возили и вот, сюда. Такую шурики невозможно. Да, Понабиваются люди, травятся на бочки да. Вообще в каком были. говорили с этой воды? У нас возле подъезда стояла печечка такая, с камешкой выстроена. Они проходят либо утром, либо в обед. А, еще говорят, сепаратисты, что вы хотите? Раз, печку с ополом, сбил и все. Заходили в подвалы, где люди сидели, мирные жители с маленькими детьми. Угрожали, кида... ну, как... зайдут, напьются и говорят, что кинуть сепаратистам вам гранату, чтобы вы тут повзлетали. Тоже женщину...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 И так сколько находили людей. Руки связаны, э, рот скотчем заклеен. Это ж вообще это, головы, это садисты. Кто без ушей? Все понятно, все, все, все. но при чем здесь мирные жители? Зачем над людьми издеваться? Если кто-то не может где-то что-то поделить, причем чем Шахтерский здесь? Шахтерские поселок, крикают. люди работали в шахтах. Все mm -hmm. это самое семейное, все это ну вот как-то так вот получилось, что люди.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 Их просто так растаскивали, били, избивали, в принципе, приносили. Смотря кто бывал, такие, может, даже помогали. В основном, люди в масках избивали. До Кто эти люди в масках? Наверное, правый сектор. Почему национальная гвардия не, не, не помешала правому сектору? Простой солдат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 Э, арестовали ли э, виновных в этом происшествии. Поступали какие-то приказы из Киева, вышли их, отпускали просто, к не виноватых. Так вот все это, в принципе, происходило. Потому что ну я как всю жизнь прожил здесь, в Донецке, в Донецкой области, на ну, мой родной край. И когда начали посылать... Ну, на родную землю я не мог просто пойти убивать своих братьев, сестер, родных, близких. Мне как Донецкий край, родной по духу, я ну, сам отсюда. Я решился на такой отчаянный шаг, что я лучше погибну здесь, среди своих близких, чем буду там отсиживаться где-то или стрелять в своих же. не не смог просто так. И поэтому я сбежал с украинских военных. Я хотели останавливать. наша звездная жизнь. А это мы вот живем 8 лет. Ой, 8, извините, 8 месяцев. Уже мозги вместо кисе. Вот. И родственники все поразъезжали, все это самое. А мы остались. Где-то, говорят, вот кричат, что надо уехать. А с чем уехать? Где-то ехать, нужны деньги. Мне 65 лет. Где я нужна? Работы нигде нет. Вот. И с таким здоровьем, с таким возрастом, так же, как и молодежь. Вот. И они говорят, вот в России мы, набит нас вот это, предоставьте работу здесь людям, на Украине. Вы же уничтожили все, вы же все шахты, заводы, вы же все позакрывали. Ничего же нет. Где людям работать? Вот и вынуждены люди ехать туда, где им предоставляют работу. Ищут, не зря говорят, рыба где глубже, человек где лучше. 150 человек в этом помещении мы сначала находились, а это Лиза, это кошка заводская, она здесь живет, это наша кошка, мы здесь с ней 8 месяцев, вот. а дети, я говорю, что как начали бомбить 25 июля, я же говорю, что мы ели детей вывезли отсюда, под бомбежками и все, и скидаются сейчас. Ну, как внучка говорит, бабушка, если бы вы не война, говорит, я бы не побывала ни в Белоруссии, ни в России. Ну, говорю, лучше бы не было этой войны, лучше бы ты так проехала, и в Беларуси, и в Россию, чем сейчас вот это так. Ну, не знаю, меня просто вот это общество европейское поражает, как это так? Вы же видите, что идет. Братоубийственная война, гражданская война. Неужели нельзя повлиять на них? Неужели нельзя принять меры к нашему правительству? Что мы тоже украинский народ. Хотя мы родились в Советском Союзе. Да, я не против того, что я родилась в Советском Союзе. Но мы жили, не существовали так, как вот мы сейчас существуем. Волочим вот это существование. Действительно, он сказал, что бомжи в них живут лучше, чем мы. У меня есть квартира, есть где спать, есть где сесть за стол. Но я там не могу находиться, потому что я не знаю, в какой момент они начнут бомбить. города Первомайска. Значит мы видим практически ежедневно как страдает население не только от тех обстрелов и получая оскольчатые ранения но в плюс идет психотравма населения вот, рост психических заболеваний э, инфаркты э, практически ежедневно приводятся люди с инсультами э, тяжелейшие Обстреливают не только жилые массивы, но кощунство, когда стреляют по больнице. Как вы можете расценить, почему бьют по лечебным учреждениям? И кто может вот оценить вот это вот, сказать, что кто, когда французы приехали сюда, врачи без границ, и врач скорой помощи, после того, как мы показали вот эти все разваленные врачам без границ, в частности Франция, были итальянцы, поляки, и задали вопрос, возможно ли в 21 веке, там вот эти вот такое, что происходит у нас сейчас в городе Сахтерском, Первомайске, то этот доктор крикнул «но, но, но!» это, – это нонсенс. И возможно ли происходить такое во Франции? Он кричал здесь, сидел за столом, что «но, но!» Нет, такого не может быть в Европе, что происходит сейчас в шахтерском городе. Таких жилых домов здесь очень много. Но если мы обратим внимание на позиции ополченцев, на комендатуру, на те точки, где находится ополчение, все здания, все позиции целы. Неужели украинская армия не знает, где находится их, ну, скажем так, прах? Где находятся позиции людей, обороняющих этот город? Прекрасно знают. Но заметьте, стреляют по домам, попадают в жилые дома, попадают, попадают в инфраструктуру, детские сады, школы, больницы. Для чего стреляют именно по мирным жителям? обед, можно сказать, с первой, второй, и для взрослых, и для детей. Детям раздаем, когда приходит помощь манитарная, раздаем сладости. Ну, праздники раздавали на Рождество, Рождество на, на Николаев годник, 15 декабря праздник был, давали детям подарки, они концерты в эти дни. Как бы духовная жизнь на приходе, она не остановилась, жизнь так была. Служба совершается, мы молимся, погреб нет уже, кто остался в городе, есть, есть случаи, когда люди умирают, приглашают, на кого на улице, кого на кладбище, кого в дом, в квартире, в доме, куда, происходит, конечно, вчера было, похорон заказали, но с тем, что стреляли, бомбили, отказали людям, Похоронили, а потом приходят семьи печатали, просто приносит церковь. Ну, конечно, самое первое, это чтобы Бог мир послал. Чтобы прекратились эти Это самое главное, что люди просят. Может, это не закончилось. Можно делать в это Может, закончилось. вчера и вчера дали а до этого дней 10 не было воды потому что насос был сломан на рулевке тоже не было воды. хоть там обидеть а там идем помогать там потому идет что... вода когда насос нормальный там кормят идем помогать не успеваем Мы работаем с 8 утра, и людей начинаем кормить с 12 до 2 люди обедают. Первое мы готовим, второе – чай горячий. И сколько за раз вы принимаете человека? От 320 до 400. 370 у нас вот было вот за вчера И вот. какие категории граждан обедают здесь? У ну, нас пожилые люди все – бабушки, дедушки. А школьники? Детей мало очень, кто если только с собой детей приводит. Все бомбоубежищи -бомбо -бомбо да, скорее подвалом, всего? Да, да. И сколько у вас здесь работников? Четыре на кухне и шесть человек. И все получается волонтеры? Да. Добровольцы? Да. До войны, ну как сказать, ничего хорошего тоже что нам не было. Все мы ждали, чтобы был хороший президент, чтобы нам жизнь лучше сделали. Ну ждали, ждали, чтобы лучше и лучше было. А лучшего так и не было, только хуже и хуже. И дождались войны. Ну а теперь война, это вы сами понимаете, что такое. Ну конечно, сейчас мы уже хоть, как говорится, вздохнем с облегчением, что прекратились вот эти бои. Но надолго или нет, знаем. Мы даже это не думали никогда. Никогда не думали. Я даже всегда, вот сколько как была, вот праздник, День Победы, когда приходит, она, я так все сюда думала, ой, думаю, как хорошо мы живем столько лет без войны, ведь раньше всегда была война и война, часто были войны, а мы сколько лет уже прожили без войны, и я думала, господи, я ее не видела на эту войну, и хотя бы прожить всю жизнь без войны, и умереть без войны, а вот видите, в старости, и прошло все эту войну. Где-то какой-то звук услышишь, ветром колыкнет, какую-то железячку, крышу соседа там телепается. Уже думаю, что, наверное, там же взрывы будут, уже не расстреляют. А в вот такое не, не выходит из души. Все страхи, постоянно. стоят, буквально. Нет, нет. Детям, в вот, соседям подъезде детям. Да. Конечно, ну, давай конечно, давай, да, ну, давай, давай. давай я отдам, Были ну, а а а а а макароны, да. все, как-то в городе люди походили, полосовали. Вот, коваривают. видите, в городе они там чаще. Сколько здесь стабилось? 19 января по 18 февраля. День у день, утром, или вечером. Таня, да, а у тебя что там? -то? Окна тоже. Я тоже окна полностью. Но мне надо и сейчас надо менять окна полностью. А в чем мы виноваты? В чем? Отрабатывали по 40 лет, стаживали на шапку. Муж умер, тоже 37 лет работал. И что мы виноваты? Ну что чем виноваты на сегодняшний день? Пенсию сейчас не выплачивают. Не выплачивают пенсии. Не нам, мы уже попроживали уже высокое время. На внуки, прав... У меня правнучки два месяца. И он не работает, она не работает. Я что-то не ну, получаю. Ну получают они на детей, там вот это, детское там, питание, это все. А так, надо ж кушать. страдают. Цены, ну, такое ощущение, ну, во-первых, стояли с берданками, с дедовым, с дед, ну, автомат был один, по-моему, на, на весь блокборст. Да, да, да, ополчение Фактически здесь боевые действия были 7 месяцев. 22-24 июня и вот от нынешнего времени. Тут применялось огромное количество техники, больших калибров, артиллерии, особенно грады, вот эти тайфуны, в общем вся вот эта вот техника массового уничтожения. Сам город дебальцев пострадал. Тут нет дома, который бы не пострадал от, от, от боевых действий. Вот. Я вот живу рядышком, это отстрелилось в предприятие, ну и досталось и мне. Очень хорошо досталось нашему двор. Железная дорога вот это вот, это, это, это пассажирская, самая большая сортировочная станция на дальше. А вот это вот пассажирская, это, это, вот, тут все разрушено, видите, тут если восстанавливать, это не менее двух-трех лет. Ну, если все вернуть в такое состояние, как оно было, ну, вот это большой, сильно большой урон. Людей в городе Дебальцево осталась, наверное, пятая или шестая часть. Много выехало. Много погибло людей, потому что обстреливали. Будем выживать, как говорится, постараемся выжить. И чтобы будущее поколение, поколение не знало, что такое война. Тем более, братоубийственное. Украинцы, украинцы, русские, русских, это, это немыслимо, это самое страшное, когда брат идет на брата. Мы уже научились, как говорится, за это время, определять кто стреляет чем стреляет и где будет взрываться ну вот это вот это же вы град, это же надеюсь понимаете что это за система града такого массового огня вот это вот волны градина там там там ну, в общем сыпалась как из рога изобилия а я вот это как говорится как память войне. Вот. В цветах. Мы их собираем. Потом выношу их туда вот. Выносим в ямы, которые это воронки, это вот, засыпаем. Там град ударил, так мы туда-туда в ямку выносим. Вот это, вот это такое вот добра, вот так. Ну, конечно, то, что не взорвалось, то, что целое, мы приглашали саперов. Они все это дело уничтожали. Ну, и вы слышите, это сейчас такие взрывы. Идет уничтожение вот таких боеприпасов. Такого добра. Вот так у нас. Спасибо, Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. мае месяца начали стрелять, когда аэропорт брали. Школу он видно над входом рад. Дальше над спортзалом горат. Не было ни газа, не было ни воды, ни света по три-по четыре месяца. Ничего не было. Подстанция разбита была. И до этого не было ничего. Рынок разбитый, магазинов не было. Чтобы что-то купить, надо выезжать в на город, на ВЖК вокзал. Люди, вот, пятиэтажка. Один человек только живет, которому уехать некуда, все больше нет. Зимой отопления не было. Воды нет до сих пор там. И не прекращают. Перемирие. Наступило 15 февраля нас, За все это время только два дня не стреляли. Все железки, что осталось от дивана, от кровати, холодильника, выжарки, плита, все. О, мойка, ну я не знаю, от дивана, ну, вон, видите, это, это то, что посуда осталась, Когда было католическое Рождество, они праздновали Рождество свое, да, и стреляли и... зажигалками, ракетами, фосфорными, фосфорными. минами, все пока сверкало? не стреляли. И вот, вот и, и попало и вот прямое попадание. У нас все сгорело. Вот здесь вещи мои лежат. Вот, вот, вещи. Мы сейчас вот, вам покажем они, то, что мы холодильники, вот они. Нам жить негде. Мы надеемся, что еще что-то будет восстановление этого дома. Поэтому мы пришли, э, вот, выгружаем. Здесь грязь все. Сказали, пока окон нет у людей, стеков. Фактически это. Нам предложили всего лишь общежитие. Хотя нам с декабря месяца мы бегаем, мы не знаем, что. настроек. Вот я, вот муж, и у меня внук, у меня умерла дочка, похоронена тоже здесь на кладбище, на которое я не могу пройти. Вот, и значит, вот так, а внук, у меня, я опекунство. И вот красавец, аэропорт, там вот сидел снайпер осенью, и он со мной игрался. Уже листва опала, и у меня вот стекло было, но сейчас все колбучение, все вот в таких дырках. Я не могла зайти на кухню. Свет мы вообще не включали, когда они залезли вот сюда в этом. Это слов нет. И мы, знаете, я на корточках, чтобы плиту еще свет был тогда, чтобы включить, подогреть что-то. Мы считаем, не Вот, идите, гляньте, аэропорт. Красавец. Ну, сейчас я думаю, что. Хоть бы наладился мир, был. я не знаю. Так хочется мира.